Погодите, погодите, это даст себя знать в последующие века. Именно из-за этого крепостное право, устроенное в течение 70 лет почти, и завершившееся при царе Алексея Михайловиче когда, наконец, частная собственность коснется земли русской в полной мере, чудовищно исказится и превратится в считанные десятилетия в рабство. И в этом кошмарном состоянии Россия и Российская империя будут существовать полтора века, пока, наконец, не придется от рабства отказаться. И, как покажет исторический опыт, слишком поздно. Дети и внуки вчерашних рабов совершат страшнейшую революцию, страшнейший социальный переворот. Вот вам вроде бы пустяк. Ну, не дошло римское право, ну не развелась должным образом частная собственность. А нет. В чем-то старик бородатый Маркс был прав, без экономики форм собственности шагу ступить нельзя.